Всем привет, это первый выпуск РЛК разрушитель Легенд Калибра, с вами я Дмитрий, он же VDV И Роман, он же прокачка. Нам помогал Дмио, он же Денис, а также свой комментарий даст по этому поводу разработчик игры Калибр. Сегодня мы обсудим стамину и легенды связанные с ней, а именно, уменьшается ли расход выносливости с расходником в руках, Увеличивается ли скорость бега с расходником в руках? Третье. Влияет ли на скорость бега пистолет и отсутствие патронов у оперативника? Четвертое. Ускоряет ли бег использование стимуляторов? Ну и поговорим, какие оперативники являются исключением из правил и расскажем про еще один баг в игре с бегом. Для удобства слева я увеличил раздел со стаминой. Как ты думаешь, все-таки с расходником оперативник быстрее двигается или нет? Я считаю, что да, потому что не может только людей в игре ошибаться и бегать с расходником. Просто так. А я все-таки думаю, что это... Все, фейк. Давай проверим. Ну давай, погнали. Так, все, мы бежим. Расход 570, 550, 530, 500 и финалочка 490. Так, запоминаем, первый результат у нас 490. Кстати, время я специально замазал наверху для второго теста. Давай сейчас тогда проверим со стимулятором. Мне кажется, должна быть разница. Не, разницы, мне кажется, не будет все-таки. Мне кажется, разница должна быть хотя бы незначительная, потому что когда мы берем в руки расходник, то анимация у нас быстрее, соответственно, оперативник по логике должен бежать быстрее. Ну, это мне кажется, все-таки просто анимация идет. Ну, у меня такое ощущение, что мне не кажется. Кстати, ты думаешь, кто это все вбросил? Да. Тогда этот человек просто негодяй, он просто реально запутал весь рандом, потому что кто-то это показал, может даже группа лиц это показала. И по факту, кто-то увидел, сказал одному, сказал третьму, никто это не тестирует. Но все в это верят. Ну, как минимум, большинство. Ну что, на старт, внимание, Марш. Погнали. Так, отлично, мы бежим. Расход, ну. Расход, давай быстрее, расход. давай, дедушка, давай. Не, не, не, беги так же. И так же 490. Как я и сказал. Ну ладно, тут в этот раз я был неправ. Да, расход с одинаковый. Но если расход стамин у нас все таки одинаковый, но мне кажется все равно остается вероятность того, что с расходником мы просто двигаемся быстрее, но тратим столько же стамины, сколько и без расходника. Сегодня в этом ролике я буду верить в лучшее. Но как минимум одну небольшую легенду мы разрушили. Бег с расходником без расходника тратит одинаковое количество стамины. И следующий тест будет самый главный. Быстрее или двигается оперативник с расходником в руках? А для удобства экран будет разделен на две части, справа будет с расходником, а слева с оружием. Таймеры разнятся в микросекундах, но видео синхронный и старт одинаковый. Соответственно, для удобства замера таймер я также открою. Ну что, проверяем? Давай, проверим. Левый быстрее, левый быстрее или право. Нет, нет, нет. Одинаково, одинаково давайте... Одинаково прям... бить. не, ну прям, но, ну, но... Ну... Нет, одинаково. Одинаково. Смотри, одинаково. Кстати, самое интересное, сегодня в клане я намеки дал, что будем разрушать одну из легенд калибра, и все начали спорить. Потому что одни утверждают, что быстрее, а вторые утверждают, что нифига не быстрее. Все-таки люди зря бегают с расходником. Ну, на мой взгляд, это лишний раз приключение на расходник либо... На пистолет, а кстати, мы на пистолете проверяли. Да, кстати, сейчас будем проверять на пистолете, а после этого будем проверять на пустом магазине, потому что кто-то говорит, что с пистолетом тоже быстрее бегаешь, а некоторые утверждают, что если у тебя кончились все патроны, то ты бегаешь еще быстрее. Но мы сделаем полную версию. Мы еще с гранат избавимся. чтобы просто быть пустым. Блин, а сколько я раз умирал с расходником в руках? Уже и не вспомнить. Надо не успевать реально переключиться. Так, поехали. Бежим, бежим, бежим. Давай, дедушка, давай, красавчик и не беги так Также. Нету так же, <с> же. нет но... лето ну шанс что без патронов мы будем бежать также, тоже мизерный точнее такой же шанс правильно все побежали но ну, мне кажется просто сами патроны вооружение обоим все вместе взято оно никак не должно влиять на сам геймплей и... мне кажется разработчики к этому никак не Подводили. Но это глупая легенда, мы только что опять разрушили, потому что добежали мы с такой же скорой. Ничего не поменялось. Так, ну что, пришло время разрушать еще одну легенду это ускорение при использовании расходника. Некоторые считают, что это ускоряет. Как ты считаешь? Ну, я думаю, это тоже легенда. Просто когда человек просто двигается и использует расходник, он просто идет. Но когда он используется, переходит в движение, и за счет mm. этого кажется, что он ускоряется. Кстати, сейчас мы замеряем просто бег прямой для того чтобы замерить время. На расход стамина можно не смотреть, потому что будет использован стимулятор, оно будет разниться. Так, ну мы добежали было 47 секунд, соответственно мы бежали ровно 13 секунд. Не, ну конечно, меньше людей считают, что расходник ускоряет бег. Он факт остается фактом, очень многие люди считают, что расходник в руках любой, там, полета или адреналин, без разницы, ускоряет бег. Ну, не знаю насчет половины, но некоторые киберспортсмены тоже считают. Это все, наверное, потому что им лень тестирует, либо не выбрали не очень удачного оперативника. Так, и время у нас... 47 секунд, легенда разрушена. Да, конечно, укрытие было разрушено, но на теста не повлияло. Устроим забег авангарда, который бегает с пистолетом быстрее, чем с длинным стволом, а также поговорим про оперативников, которые являются исключением из правил, а также расскажем про один баг одного оперативника, на который бег с расходником и пистолетом влияет, а именно он бегает быстрее, хотя в описании этого не написано. А вот авангарда в описании написано, что при использовании длинного ствола, именно при беге с основным оружием скорость замедляется, а про другое оружие расходники ничего не сказано, соответственно надо тестить. Ну не будем тянуть, сразу скажу результат, да оперативник бегает быстрее с пистолетом, в этом отрезке мы выиграли около секунды, соответственно, на более большой дистанции выиграете больше времени. Поэтому не стоит брать э, авангарду короткий ствол. Потому что с длинным разница небольшая. И чтобы не терять скорость, берите в руки пистолет. И бегайте быстрее и стреляйте, соответственно, дальше. Кстати, ну у нас же есть еще Кит, Волк, Бурбон, которые бегают медленно. Это они с увеличенным магазином, они бег бегают медленно. А если, даже, даже если они переключаются на пистолет, они все равно бегают медленно. Поэтому на них, в отличие от авангарда, нет смысла переключаться. Даже на расходник. Мы уже подошли к концу и скоро расскажем про баг. А давайте услышим комментарии разработчика. Обязательно, и за вопрос мы создадим зададим Андрею Шумакову. Андрей, привет. У нас только вопрос, точнее два в одном. Действительно расходник в руках ускоряет бег и не планируете ли вывести что-то подобное? Всем привет. Спасибо за этот интересный вопрос. На самом деле, мы давно наблюдали за тем, как игроки в начале PvP-раунда берут в руку расходник и вот в таком виде бегут в бой занимать позиции. Затем появилась информация от сообщества о том, что оперативник, в руках которого расходник, движется быстрее. Так вот, на самом деле, расходник в руках оперативника не дает никаких преимуществ в скорости передвижения. Может быть мы когда-нибудь сделаем что-то в этом духе, но сейчас точно ничего такого нет. Спасибо за внимание. Это был Андрей Шумаков, спасибо большое ему за ответ. И думаю, такой ответ окончательно поставит точку в данном споре. Ром, кстати, а ты вкусишь, что бурбон с пистолетом, расходником там или с подстолом бегает гораздо быстрее, чем бурбон с пулеметом на большом магазине? Серьезно? Ну Серьезно, я не знаю, это либо недоработка, либо в описании оперативника, либо это недонастройка, я еще не знаю. Но действительно, вот посмотри на ну вот этот кусок видео, где я тестировал ему в тренировочной комнате. Если обратили внимание, то когда я бежал с пулеметом, я потратил 110 стамины. А когда я прибежал с пистолетом, я потратил всего лишь 100 стамины. Соответственно, 10 стамины мы выиграли. Казалось бы, копейки, но все-таки... Оперативник бегает быстрее, стамины тратит меньше, а если честно, то капелька стамина может помочь вам успеть активировать способность, на которую, возможно, эти 10 стамины и не хватало. Но самое главное, это то, что в описании написано, что большой магазин замедляет всего оперативника, неважно, что у него в руках. Поэтому это либо баг, либо неправильная настройка оперативника, или неправильное описание, которое должно быть таким же, как и у авангарда. Ну да, на надо передать разработчикам. В принципе, я думаю, сегодня я и отпишусь им. На этом мы заканчиваем первый выпуск РЛК «Разрушитель легенд Калибра». А какие легенды вы знаете, пишите в комментариях и подписывайтесь на этот канал. А также подписывайтесь на канал прокачки, ссылочка под видео, будем разрушать легенды вместе. И не забывайте, что на канале вышла еще одна новая рубрика, уже два видео «Биф», «Бах» или «Фича». В первом видео мы рассказывали про легальный ВХ в игре, а в этом видео, которое вы сейчас видите, мы рассказывали, как видеть сквозь дым и средством. Ну и напоследок хотел бы еще раз сказать пару слов. Если у вас есть какая-то классная идея для выпуска разрушителей Разрушителя Генкалибра или рубрики Биф, пишите в комментариях, самые интересные ваши сообщения мы обязательно прочитаем, протестируем и включим в новый выпуск передач. Но пока не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чекнуть все ссылочки, которые есть по данным видео, там много чего интересного. Ну а с вами Бенни Глятор, канал ВДВ Стрим, пока-пока, увидимся на полях сражений.